Ребята, ничего подобного вы не видели. Это брод, это кажется, что это просто лужа. Это просто, не знаю, на самом деле это очень бурная река горная. И сейчас патриот будет преодолевать. Я боюсь, что по стекла будет вода. Очень, очень серьезно. Может его понести течением, снести. Не, он не проедет здесь? Я да, я тоже думаю, что... Это очень рискованно, очень. Не повторяйте этого никогда. А ужасно это просто. Ужасно снимать просто. Вот вы посмотрите, посмотрите, если бы не шноркель, если бы не шноркель, не вот эти эфбэлы. Кошмар, вода захлестывается на капот. Вы посмотрите, что творится. Посмотрите, что творится. Как он, как он это сделал. Он это сделал. Как он это сделал, я не понимаю вообще. Все эти силы помогали, я не понимаю. Вот это да. Пойдем спросит, как... какие ощущения. Товарищ водитель, давай ходите. Как, как вам это удалось? Расскажите. Вам не вот красно. Вы посмотрите, все. Все до верха, он весь, весь до верха, <с просто <с в грязи. он Как он выполз, я не понимаю. Вы Мы посмотрите на слили, этого да, на да. мужественного человека. А воду слили с салона? Воду слили, конечно. У, У вас специальное отверстие? отверстие. Да, Все. Нормальная. Вот оно в чем дело. Оказывается, дренажное отверстие. Спасли. Вон же. УАЗик. Смотри, Вот они. Вот они, смотрите. Вот они, дренажные отверстия. Вот Ёла они, эти дренажные отверстия. Это завода идет, специальный тюнинг. Такой. Все патриоты оснащены. Вот этими дренажными отверстиями. Причем, то есть они, чем больше ездишь по бездорожью, тем они становятся больше, этих дренажных отверстия. Каково? То есть увеличивается, маршруток, глубина бродов. А, чтобы, а как они сказать, тоже прикатывают, соответственно, больше воды отходилось и к грязи. Вот. А потому что с камнями она выходит оттуда. Это же камни в булыжнике, туда в салон, это все с потоком и да, воды. И потом отсюда все выходит. И представляете, что творится? Ужас! Ужас! Ни один недорожник не способен на такое. Серега, как он проехал? Как он проехал? Это же невозможно. Ты вот согласись. страшный лес видите что Ой, Ой, ну, О, Слушай, вот гол... голова у нее там с глазами блин. это, это видно, машина голодные монстры да. Да. да да да да саня на тебе -то что надела блин капец Баба. яд выпустула все, как сейчас разъезд, из воды он впитывается в ногу. А -а -а -а -а! Аня, представляешь, вот Серега, я а вдруг Уч это ученые не знают, а вдруг это вот. лизнуть это если 150 лет нет. будет жить. пока не знаю. Серега, но ну, он сейчас через кожу впитается, а если у меня начнутся эти галлюцинации, смотри, вот ты со мной справишься? Нет, Ужас. Страшный Уральский лес. Ужасно, ужасно. Я не знаю, как мы здесь ездим. Это кошмар. Вы видели, какие броды, какие монстры нападают. Я... Стартовать. Все. Поехали.